Постреляться, скорее всего, очень надо. В воду только да, не факт. Да, стреляться. Как играть? Подожди, сейчас это. Щелкнет. А че у меня все? В офигели? А, что Тут выпнуть надо. В смысле выпнуть? Выпнуть. Да почему у меня? Что это за Я не буду. Я Я вообще ничего не понял, по кому стрелять. Я просто. Вы все в меня стреляли! Я гений. Вы ровлитесь! Я не знаю, я, я вообще не знаю, по кому я стрелял, ребят, сорян. Я просто подумал, что я стреляю по этому, по мышь и по тебе также. Заходи давай, нажимай. Нажимай! Да хватит бить! Мыши! Древ Ром Абоби. Что такое Древ Фром Абоби? Здесь нужно на кубики становиться. На кубики сейчас, мои кубики исчезать будут, надо будет на них становиться. Да-да-да-да. А, типа вот тут вот будет, вот на этих табу будут показывать на какие кубики. Вот-вот же, беги-беги, на эти кубики! Мы сюда! Давай беги! Нет! Ха-ха-ха! Я злой! ха ха О, привет! Торакс, привет! Туда тебе, туда, ботика, ботика. Это я. Ботик, ботик. Короче, скидываем этого чева. Вот, если там будет игра, короче, где можно скинуть чева, скидываем этого чева быстро. Сейчас на бербули. Что такие на Я компьютер иди, нахуй отсюда, давай, блядь, нажимай, самолист, самолист, самолист. к нам еще какой-то Данил Литвин зашел. А, это идем. Это мой друг. Ну, ладно. Опять. Данил да, Литвин сосет пенис. Ты изря да, говоришь. <смех> не слушай его. Блять, я, я тебя не могу слуха хнунуть. <смех> <Сука>. Даня, привет. <смех> а что мы все в одном месте? будет смешно если сейчас мы сдание будем соревноваться чисто ты жив? ебать мыс мы в... да о? дурак что ты меня пинаешь пинаешь пинаешь пинайте, друг друга пинай. нет День... я сдох не пинайте. А, <сёк> <сёк> сука а я прол пролез <сёк> ботик ботик ботик Опять? Опять я. Ботики, Опять ботики. Опять этот бот, блядь, выиграл, нахуй. Как он вообще, блядь, три Да вы слитые, все слитые, ботики, ботики, ботики. Всё. Да, закибербурил вас. Чё закибербурили тебя, да? Ну я не не знаю, выкручивай как. Пройди, нахуй отсюда давай, блядь. Жми на кнопку, Данил. Ой, блядь. Что за хрень? Стэм, готовься, мы тебе сейчас будем ебаном. А, Это... ты там стрелять? Да. Нет. Я уже вижу его. Другой с понимаете? Здорово, да вы надоели! Тварит. Я без патронов, если что? Я патрон. Да-да-да, даже! Да ты за что меня бьешь? Да я не буду с вами играть, но... Посерьезно. Я убил Я убил кого-то. Да все, я умер. Я же остался. О, -о, -о, -о я выжил. Как это? Как в это говно играть? Нормально, не как вы все на одного. Я переграл эту систему, еее, yeah. видите, денежки падают, это я все, да. На самом деле, самое главное в жизни, а, Это убить вышел. Торекса. Мышь, мышь вышел. Пойдем, мышь, со, мышь. пойдем со всеми игроками. О, давай вот это вот поиграй поиграем. Давай. Это сейчас страх. Мы все скидываем Торекса, скидываем Торекса. Хоть бы у тебя первый сломался. Сварка صار... пая. Просто лежать Лежать не сказал тварь. А, не зачиталось. Тварь. Пойдем с людьми. С людьми. Давай еще раз, давай еще раз. Бля, готовься. Я тебя поскидываю у вас всех. Полуто лава. смысле лава, блядь. Ах ты, сука! Тварь. Твою мудива, Нина. Нет! Короче, погнали с людьми играть. <свят> <свят> вот. Сейчас скажи ему, чтобы мы с людьми идем играть. Я вышел. Так, давай я пишу. не ни... Давай, короче, я создам всегда сервер. Давай, а, давай Старт гейм. А, по паблик. Паблик. 40 человек. Enter хорошо играет. Он прям монстр. Хотите Ты прикол? Чё? Чё? Чё у меня 40 минут не записывало видео. Я скоро уходить уже буду, блядь, У тебя мм не Не, может она оборвалась? Но, ну да. Сейчас поверю. Минус 2 Адекс. 2. 2. 2 гигабайта. 2 гигабайта у меня тут есть. Это это сколько Минус Тасик не Нет, Джорди умер. А, они оба умерли. А реально? Да. Я админ Казахстана, я главный, я король Казахстана, я король Казахстана, я король Казахстана, я король Казахстана, я король Казахстана, я король Казахстана, я король Вы все бомжи без мамные, я король Казахстана. Что король... Боже, вы такие бомжики, я вас так. Давайте, давайте еще, давайте. О, давайте, давайте короля, короля. Ой, блядь Ой, это что за А, тут просто надо какой-то. А, тут так. Сам я вижу привет. Корона, я Где ты? А, вижу. Хоть бы у меня корона не было. Видим. Что за кибербуллинг? Конечно! Привет, мышь, привет, мышь! ты предатель! Мышь! Мышь, ты не у меня же корона. Ну ты хуйня, блядь! Я съебал, боже, вот этих. Я в углу сижу. Я тебя вижу, кстати. А я тебя тоже. <связать> мышь сосать, мышь сосать, мышь на последнем месте самостоятельно. А я на бежит, Блять. Мышь ты жив, мышь, ебать ты жив. Педикер, дайте боже! Педики, отайтесь. Педики, блядь. Я тебя сейчас нахуй удикну, я админ Казахстана, этого я понял. Пледики. <связать> Пледики, блядь. А, да, пацаны, сидим с кайфом. Чё? Очки так. Сема, ты в углу сидишь? Уже нет. Я бегаю от них. Сейчас в углу приду. Все в углу. Я с военным сижу с другой короной. Привет, брат. Я тоже выжил. Я Я тоже выжил. К счастью. Я выебал вас все. Я, кин... я выебу, короче, Сэма тут просто. Я, О, я кстати, с Вейном рядом. Говно. Что ты смотришь? На Почему у тебя какие-то странные брови? Астасик на, а у нас, на, пидорасик. На Вау, ты мне открыл глаза, если честно. Да почему меня с одного удара скидывают? А они с четырех не скидываются. В чем прикол? Не пидорать. Да это я понял уже. Нет, могу, они я залезть просто не дают, просто не дают залезть. Эээ, я вообще по чек почти чуть не провалился. Пидорась. Боже. Сам ты на каком месте? А я еще не умер. Всем, не муж привет, муж привет, муж привет. Какая тварь просто подошла меня скинула. Тварь тупая. Меня на стуки километров скинули в этом барико. Такая тварь просто. Я напрека... Я замал пост... в мышь, да, мышь, мышь мыш, тупая. Тупая. Мышь, привет! Я говорю, мышь тупая, и самая тупая, это ой, тупая. И самая мышь. ⁇ че-че-че-че-че-че-че. Меня тупо Так, я не тебя кибербулил, там еще другой. хайд Боже. А что нужно делать? Что нужно делать? с ножом типа Ой, Хоть бы я не хайдер был Я хайдер Я? Сик, Р. Там вейны с ножа А, это ты снизу? А, нет, это скетман А ты где? А, это другой чел Торакс, а ты где? Я в углу сижу, тихо-тихо-тихо Блять, тихо Мы не нашли Торакс, беги ко мне М Меня не нашли, я убегаю Ты где? Я на самой высокой ты... точке а, Вайн, вообще Вон, я прыгаю, я прыгаю Вайн сзади, Вайн, вайн. Сасика сейчас его кокнет О, мишу, мишу, Сасик Все, изи Какая? Админ лох. Админ знаешь, по-номе. Ой, кто это был? Кто это был? я не знаю. Я знаю, как эту хуйню пройти легко. Тут, тут на кра... тут края. Кто сказал, шоу. что админ лох? Не я. Это А. Это А. Я Ребята, смотрите, смотрите, я, я показываю. Админ не показывает. Не Сосите и учитесь. Вот сразу два. А, нет, сразу один. А, ты следующий. А, следующий. Не-не-не, <связывая> по, по другому краю пройди, по другому краю пройди Самиус. Другой край, другой край, другой край работает. Вот видишь, что вот тебе вот белая полоска. Да-да-да-да-да, пройди по ней. Она не работает. Она работает, Нет. Смотри, пройди, я жопой клянусь, жопой клянусь. Я не знаю, просто... Ну, <связывая> ты же жопа, жопа да, Пл***. Идите Пл***. быстрее, Пл***. идите, Пожалуйста. идите. Пожалуйста, идите. Не, не, я сэм, следующий буду, выйдите. Сэм, идите. пожалуйста. Вы, пожалуйста ну пожалуйста, Сэм, ну. Ну как? Да дурачок, тут. Спасибо. Спасибо. Скидывай их, скидывай скидывай, скидывай, скидывай сейчас. Скидывай их сейчас. Лохи-лохи-лохи, баты баты бы будет, наверное, последний. Да. Бомбетег. Ой, блин. Не <с pumped> хочу этот бомбтек. Хоть бы я ни бомбером не был. Потому что я не умею за играть вообще. Да почему? Его воду скинут, его воду Присесть, присесть, присесть, присесть, присесть. Дурачок, а он... На С, на С русскую. А, он тебя если столкнет в воду, ты... Это фатально, если что. Я знаю. Тут это, пропеллер, на пропеллер. О, о! Чё, беги, о. беги, беги, беги, просто беги. Я поройчуйся, беги, беги. Зря, зря, зря, зря. зря. зря. ТВАРЬ! <сушу> Кикни этого чела. Да, паров Там чё в деле, измерталося. А в чем прикол? <смех> <смех> Он демоскиканул в этом. А все не двину? Сейчас будет лещарище. Лишающий... Я это за снайпера. А снайпер выиграл, да? Понял. Тут и тут и тут и тут и тут и пойдем? Я давай еще. Так меня что время? А еще было ботики, ботики, ботики. Вы все ботики. Три Все на меня подписываемся. Я админ, я админ, я админ, я админ, я админ, я админ. Все подписываемся на канал админа. Негры. Все подписываемся на мой канал, и то я вас кифну нахуй всех отсюда. Негр. Негры. Негры. На М рус. Ой, поводу, да-да-да, да. Я знаю, я знаю, что вот это вот она работает, она работает. Справа которая штука. Она не работает. Она работает, мышь протестирует себе, пожалуйста. Ребята, там справа штука работает, работает. Негры, негры. Поехали, кто первый? Мышь, мышь, мышь, пусть, пусть, идет, пусть идет вот этот суицид Первый Чё? ушел вот, Первый нет, пошел, нет. второй и Дайдара, давай ты нет, Ты нет. все равно умер нет. Правая, сто процентов правая, я не хочу просто прыгать а Я же говорю, ух. сейчас будет левая, я уверен вот Я сейчас пойду, тихо, не толкайте меня, не толкайте Смотри, левая Правая, правая Тварь ты тупая Там один новый чисто просто улетел. Тихо-тихо, стойте-стойте Все, я понял, они не работают Толкай их, толкай их, толкай их Да почему? Хоть бы они все попадали Боз, блять Всё просто так попадают, блять Сыри падает. Боже, они такие стюканы? Они если не успеют, они тоже умрут. Шпрот. А, сразу минут 4. Они не успеют, не успеют, не успеют. Пять человек выжило. Вот, теперь Сейчас слишком быстро. Найс, nice, найс. Nice. Mm -hmm. mm -hmm. oh. да Да, Дайдара умрет, сто процентов. Mm -hmm. Давай, дайдара. Смотрите, кто у нас тут, 20-й хакер, да? Вот он умрет. <laughs> вот иронично, у нас есть король и шут. Ну, в, в лобби. И он умер. <laughs> умер хакер. А нет. Повезло. Что он делает? Что за дальше? Короче, все, я пошел, всем удачи, всем пока, давайте. Б-б-б-б. О, Рип. Да, север, оф. Ну я, наверное, то -то, тогда тоже пойду. ББ.